Всем привет дорогие друзья, с вами я Paul BrainGamer. Сегодня мы поиграем в игру Battle Bay Что ж, давайте начнем Держись покрепче, держи устройство уверенно, помести на экран оба больших пальца угу. Пусти, пусти, можешь убрать, пальцы нет, в их слишком далеко один в море не вон. Эти корабли сельников следуют за ними. Что-то какой-то медленный катер. Надеюсь, он не всегда таким будет. Продолжает движение к зеленой стрелке. Это чувак? Давай, давай, уезжай отсюда. Тихо, тихо, тихо, тихо. Деньчик. Отличная работа, проверка продина, капитан. Да, палбрингеймер. Отличный выбор, да, естественно. Ну, в общем, игрочка такая матная. Ну, пока что. Пока что. Надеюсь, она не испортит свое печенье. Так, ну... Естественно, мне уже больше 13. Так. Капитан, что без команды. Давай проведем ее в порядок, пока не учиться. Тренировать 3 минуты. Ускорить 3 Фа, как всегда на всех играх. Активировать. Неми... Открыт член команды Swift. Давай наймем ее. Бой. Наверное, в первом же бою я проиграю, потому что это будет первый бой. Если это уровни, то там же чувак есть вроде. Я не знаю, что это такое. Если это. Так, то у нас слабая команда получилась. Даже не знаю, куда ехать надо Ай! Вау! Сегодня дорога в обучении Сейчас нам если ты до сих пор не подписан на мой канал, пожалуйста, нажми на эту кнопочку и на колокольчик, чтобы получать уведомления обо всех моих новых видео. Здорово! Ай, я горю, да? Ой, мне жёстко, как ты думаешь, жестко. там. Надо уезжать, уезжать, уезжай, уезжай. все, я сейчас проиграю. Говорю, кончено, мы проиграли. прям типы жесткие были ну ничего страшного ждем какой-то ящик дали чего это такое доступно улучшение какие детальки новый уровень О, плюс 4 уровня отлично еще плюс 4 урона, отлично. Еще раз бой, может, пока не надо? Ну, ладно, погнали в бой. в этот раз хоть команду посильнее. Победы или уровень, я так понять не могу. Ладно, пофиг, Друзья, не другие. Куда же ты поехал, балбес? Так, одного уничтожил, отлично. Давай, давай, давай, давай, едь к нему, давай. Бомбило, бэнч. Бэнч. Ещё давай. Бэнч. Да не потому, что стрельно. Куда мне нужно его? Еще один выстрел. Давай. Погнали, где еще один? Куда он? Вон он, вон он, вон он. Давайте, бейте его. Добиваем, добиваем. Остался один. Я, что ли, только по стрелять? Что такие, а? Еще один выстрел. Ну все, готовся. Еще один выстрел. Все, я сейчас его добью. Бенч, победа. Ура! Второй бой, победа. Отлично. На три звезды. Right, нажимаем дальше. Такс. Так, так, так Так, что ж, ждем, ждем, ждем Ждем О, еще какие-то детальчики дали Опять для улучшения Че это такое? О, я еще какой-то дали бесплатно Так, бесплатно? Купить бесплатно? Чего тут? Я Не знаю, хорошо там что-то дали или не, нехорошее. Не так, шутер. Больше скорости. Ага. Новый уровень. О, на ноль три улучшили. Опять бой. Ничего, остальное ну, нельзя. Ну ладно, подали опять бой. Любую игрушку матной уже один бой затащил. Так, не знаю, как в этот раз. Команда вроде бы хуже в этот раз, чем в тот. Так. Так, так, так. Но надо тащить. Надо тащить. Сейчас мы увидим наших недругов. Вон их уже видно. Ну, пли. Вот он один. Погнали к нему. Куда ты прячешься? Куда ты стрелял, дурак? По нему едь, по нему стреляй. Попал. Бенч. Убил. Отлично. Сейчас еще одного убьем. мне пытается стрелять а, здорово кресятино пацаны давайте стреляйте по нему стреляйте стреляйте иди сюда сейчас я по тебе еще стрельну бенч давай бенч отлично еще вот еще один есть бенч еще один выстрел воу кто был я такой во -во? иди сюда дружище Бенч Сейчас мне остался по тебе еще один выстрел. Это трупа Баба, убит Давай, иди сюда. Еще один убил. Все, победа. Отлично. Что ж, ну так как памяти на моем телефоне не очень много, это игрушка очень матна. Попробую, можно было играть как-нибудь на компе. В общем, вот такая вот игрушенька, повторюсь. Так что, моя оценка ей 5 из 5. Я, скорее М -м -м. всего, еще буду в нее дальше продолжать играть. Так что, сейчас открою мячик, и я на этом закончу наш лайвдосик. Так, больше мощи. Открыть за 15 жилочек, купить. Воу, какая-то красная моделька. Что она нам даст. Ух ты! Можно улучшить. Улучшаем. Конечно же. Назад. Ну все. Всем удачи. Всем пока-пока.